Mm big meek big Так, я сейчас попрошу максимум внимания, объясню как я выбрал первого подписчика в данный проект. Проект, слово-то какое. В общем, мы с ним общались, я общаюсь в ВК с своими подписчиками, когда у меня есть время и, естественно, желание и когда я не уставший. А здесь он меня спрашивал, что такое прокси, мы с ним попереписывались, дальше он спрашивает, а как пользоваться маркетом, я проигнорил. После этого приходит вот такое сообщение, Стас, привет, сначала деньги нужно просить при трейде. Я говорю, привет, лучше продай на маркете. После этого он пишет, поздно, и кинул Челу скины, а он меня в чес Короче, его заскамили на скины Я понимаю, что многих Скамят, и от этого не убежишь Но просто здесь у нас был уже выстроен Хоть короткий, но какой-то диалог с подписчиком И здесь он мне сказал, что его кинул Естественно, я сказал, никому нельзя доверять И самое главное сообщение Ты лох а, вот. Ну и человека обманули, и я как раз Запускаю проект здесь, да, вот буквально вчера мы с ним общались по этому поводу И такой думаю, ну давай, ладно, я возьму его Я надеюсь, вы сильно на меня не, не обидитесь, просто потому что тут не рандом Я реально выбрал человека, которого заскамили За это можно, в принципе, лайк поставить, немного поднять ему настроение Он не знает, что он будет в рубрике, никто не знает про эту рубрику Я просто сказал, тебе нужно интервью, будем надеяться, что он обрадуется Короче, это Данил, первый подписчик с этой рубрики сейчас с ним созвонимся в 5 минут, как у всех у него будет ну как там с деньгами? Тебя Данил, да, зовут еще раз. Да. Прекрасно. Приятно познакомиться. Мне тоже. Рассказывай, зачем ты мне набрал. Звонишь. Хотелось бы тебе рассказать о том, как меня обманул трейдер. Мне похуй, как тебя обманул трейдер, честно я скажу. Я знаю. Да. Ты попал в новую рубрику на канале. Какую? Смотри, давай я тебе сейчас объясню правила.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 По истечении 10 роликов, тот подписчик, который выбил дропа на большую сумму, чем другие участники, получает специальную прокачку от Человека. Прокачку на 20 тысяч рублей. Всем участникам удачи, а мы начинаем. Приятного просмотра. И ты попал в новую рубрику. Сейчас закидываем деньги и погнали. И мы попали на топ-скин, чтобы не было вопросов. Я реально все закидываю сам. Никакой рекламы, ничего нет, ни ссылок, ничего. Единственное, я, естественно, покажу вам промик. Вот же Р -р -р -р -р -р -р -р. Он дается на 40% Я уже заработал 18 тысяч никого не призываю, но если будете пополнять Мне будет приятно, что вы пополните по промик. Кстати, его можно использовать, но это будет нечестно Наверное, не, мы его использовать не будем Пополняем на а, два куска без промика Так, сейчас все сделаем Данил, я тебе пока не включаю демку, потому что я спалю данные своей карты иначе. Так, чтобы у вас не возникало вопросов, да, то вы постоянно говорите, покажи деп, покажи деп. Я это все показываю. Осталось ввести, в принципе, код. Так, на ваших глазах все это делаю. Код вел, и все пополнилось. На балансе, на тысячу рублей. И э, Даниил, ты где? Даниил, Даниил. Ау! Ладно. Я тебе показываю экран. Вот ты его должен в принципе видеть. Видишь экран? Ага, да. В общем, смотри. Сейчас у тебя будет таймер 5 минут, я сейчас включу секундомер. Типа вот, есть 2 300? Блядь, 300 ага. рублей надо куда-то деть. Давай их сразу суну мне потому что было. Фу, это тоже куда-нибудь мы заапгрейдим и добавим баланс. Лучше использовать балик. Что ж этой хуйню делать-то? Ладно. Да, вот. 3000 Да ну нахуй, не, сливать я тоже не хочу. Ну, касательно, например, использовать баланс. Грейд. Ебаный я дебил, блядь! Пиздец, я ну, блядь! А, подожди, так, 1500 на балике. А, так это заебись или что это? что это за хуйня? Откуда? Откуда 1500? А, ну, правильно, блядь. Я, я, я, ебань, да, закидываем еще денег, блядь, мем. Мы закидываем еще 500 рублей, потому что я олень, собственно говоря. Все это на ваших глазах, на ваших экранах, и это все честно. Ну, да, да, это он, все, Данил, у тебя есть 2000 на балансе Блин, дубль номер 2, короче Короче, у тебя 5 минут, за 5 минут Ну, ты помнишь, да, что все, что остается на балансе После 5 минут, уже не твое, а мое Да, да, да вот, 5 минут Так таймер. что, Егор, открывать, да? Да, сейчас буквально пару секунд, когда я скажу, начали Тогда начали, uh -huh. Егор, где-то вот здесь Вот сделай таймер, чтобы было видно 5 минут Короче, Данил, готов? Да Раз, два, три, поехали да, вот это вот за 150. А, за 150 вот этот. Ну, говори да. лучше название. 1, 2, 3. Давайте 2. 2, открыть кейс. Открываем фастом или обычно? Да, фаст... Обычно. да, давай. Давай обычно. Успеем. Успеем. Ну, я думаю, да, 5 минут я хотел сделать 10, но 5 минут нормально. Так, и темы выпало нитро, <laughs> нихуяки. Больше не выпало. Что делаем? Быстрее, продаем, пробуем да, еще. Продаем, продаем. Продаем. Дальше куда? А, выходи. Так. Ниже. Ниже. А, ниже. Вот топ тайна, один раз. Топ тайна, один раз. Обычным, обычным, да? Да. Так, ну у нас 36 секунд, ну да, времени много. 5 минут, наверное, это. Ладно, это в принципе в самый раз, я считаю. Топ тайны и это. Да, блин, Подожди, нет! Бля. Весенний фасон. Заебись. за хуйня продавай, нахуй. Давай. Так. Что дальше? Эм, выходи. Так. Давай форсаж 5 раз. Форсаж Тут 5. По 27. Раз? Ага, 5 раз. Фастом обычным. Фастом. Фастом. Ой, ебать, Бладспорт. Что продаем, что оставляем? Бладспорт оставляем. Все остальное продаем. Да. Продаем, продаем, продаем, продаем. А балики 1500. Давай дальше. Так, давай вот эти вот э, легалас по сотке. Э, легалас по сотке. Сколько раз Где? Фастом? Нет, обычно. Но у тебя осталось уже полторы да минуты прошло. Ну да, давай. Ладно. Прикольно, блядь. Ладно. Императрица. О, ебать! Классно, классно. Оставляем. Императрица. Выходим. Выходим. Так. Ниже. Ниже. Ниже. Ниже. Топ нож Можешь пока что-то ПД? Ну топ нож, ножи и ширп. где тут -то ширп должен вот он, шируб. Ну, давай нож попробуем один. Раз. Похуй. один раз. один. Охуей. Кей, две минуты. Почти прошло, блять. Нормально. Нормально. Ебать. Это. Это... Это нож нахуй. Что делаем с этим говном? Продаем, уставляем. Да продавай нахуй, конечно. Продаем, продать. Что дальше? Так э, давай пониже листай. Пониже куда? Еще ниже? Э, стой, давай Джокер. Джокер где он? Я не вижу. Вот рядом с Адидасом. А, да. Окей, сколько раз? Один давай. Один. Давай! Ah, давай вот, uh... вот эту! Да. Ага. Uh, давай вот uh, вниз на одну и вправо на одну. Вот это? Вот это. Да. Попал дальше. <з tie> блять, и ну да, вот в самый левый угол нижний. Левый. Окей. Okay. Похуй. Продаем? Ну. Да, конечно. Uh -huh. Что дальше делаем? Uh -huh. <связь> давай опять попробуем. Изи тайная. Изи тайная, блять. А топ тайная. <связь> <связь> да, -да вот, да, вот это вот. Сколько <связь> раз? Ань, давай два. Давай два, у тебя остается буквально три минуты. <сёк> бля, ну неплохо, слушай, результат уже охуенный. Ну да. И че? По... Блядь, давай повезет, пожалуйста. Найс! Есть, блядь, есть, хорошо. <сёк> <сёк> давай хорошо. оставляем по 2000. 200 рублей. Так, и 270 рублей, давай. Саруман две штучки. <сёк> <сёк> за по 50 рублей, да. 2 10, давай обычным, богу, <сёк> <плохо>, время <сёк> есть. Да, давай обычным. Три минуты, блядь, ну тебе охуенно повезло с 2000 выбить на 2000, заебись. Это Нет, неплохой результат, как дальше у участников. есть еще если бы наваха, выпало бы. Да. Продаем? Да, конечно. А тебя насколько сколько заскамили, что мы делаем? Да, подожди, выберем сначала кейс. 1300 было. Так, ну давай пониже. Так. Да. Отключай, не хватает, так, ниже давай. Ага. Угу. Ниже, или там нет ничего же. Не, а, есть, есть. Так, давай. Покажи мне, что Марио выдает по 105, который. Блин, я не вижу. Вот, вот. Выше, выше, выше, выше. Вот. Там ширпу много? Да, блять, Ты как и везде? У тебя остается буквально. давай -то. его тогда один раз. Тебя надо на, на 1400. да, за скамели? Ну, я так, да. Ну слушай, ты уже окупился. Есть Ну так то да. Блять! Ну мог быть ультрафиолет! Ладно, ночная операция. Давай. Продаем? Да. Так и 150 рублей. Так, чем может по 150 открыть? Минута. Чтобы, ровно, чтобы и все. Минута. Так, 150. Так, блять, не давай Ага. Эм, блять, давай вот, ä, барни. Барни. Блять, где он да Бивис? Хуйня, вот правее. Ага. Вот, да, да, вот это. Тебе остается 20, 30 секунд тебе остается. Так. Что, если это красный красный это... был, был да, нет, я думаю, нихуя больше не выпадет. Ну, на да. тебе руна напись Сколько она стоит? Да, хуйня, 20 рублей, может, здесь. Выходи, 10 давай, рублей. самый вот первый кейс. Самый первый? Вот по 49, который давай. По Постом откроем. Все. На 20 рублей у тебя ты. Что-то еще хочешь на деньги сделать? Ну давай апгрейд сейчас сделал на соточку. Апгрейд на соточку. Ну мы, наверное, успеем. 100 рублей стоимость. Да, мы успеваем, ладно. Там таймер уже 2 секунды, но мы в принципе успеваем. Все, время вышло, таймзаут, блять, и тебе не выпала сотка. Что по итогу у тебя получилось? Во-первых, вопрос. Что, понравилось вообще участие? Да, конечно. Прекрасно. Смотри, но ну, этот юз был мой, я изначально показывал. Тебе выпало на 1739. Я тебя сейчас записываю в таблицу. Данил, 1739. Вот. Спасибо, я тебе это не отдам. Нет, на самом деле, по прошествии 7 дней я это выведу и тебе уже, э, ну, собственно, скину Короче, эту хуйню я выведу и тебе отправлю в любом случае Получилось 1700, через 7 дней не напиши Слушай, ну, огромное тебе спасибо, я надеюсь, реально подняли тебе настроение Что тебя там зас заскамили, да, но ну, получается 1700, ты получил по итогу mm -hmm. вот. Спасибо тебе, а что -то позвал я, чтобы не было подозрений, что ты фейк или еще что-то, я оставлю ссылку на твой ВК в описании, любой зритель может зайти посмотреть. Окей. Okay. Данил, большое спасибо, через 7 дней с тобой спишемся, ну и как а, закончится эта рубрика, также я думаю, с тобой, может быть, что, свяжемся. Mm -hmm. вот, спасибо большое, давай. Спасибо, много. No. Пока самым мужик мужики-мем в том, что как только мы... Вот только-только мы с Данилом закончили общаться, я тут же нажимаю вводить и все забирается. Ну, типа, от этого, блядь... Я не знаю, Данила какая-то аура, короче, ничего не водится. Слушайте, я очень извиняюсь, что были какие-то затопочные моменты и еще что-то, но это по факту... Первый видос в такой рубрике. Будет реально 10 участников, и в конце кто-то получит прокачку на 20 тысяч. Все это мы сейчас забираем, посмотрим, сколько это будет стоить по Steam-ценам. Но мы смотрим по ценам именно сайта. Просто интересно, сколько это будет стоить в Steam, мы все это проверим. Слушайте, но результат неплохой. 2 кдеп, он был 2500, потому что я случайно проиграл деньги свои еще. Но получилось по итогу, в принципе, неплохо. Короче... Смотрим цены в стиме. Тем временем нам с вами все порешало. Это мы все забираем. Императрицу, дух огоня и кровавый спорт. Смотрите, что по итогу получилось. Императрица 1250. Но на топ-скине она стоила гораздо дороже Почему мне два кровавых спорта? Я немного не понял а... Мне такое ощущение, что вывели два кровавых спорта Ну, ладно Прикольно, я... Ре реально мне два кровавых спорта вывели Но мы вводили три скина Данилу 130, 377 Ну, в принципе, нормально А, не, кровавый спорт я где-то в другом месте выводил, Потому что, смотрите, 19 октября А тут 24 все три скина Да, я думал, уже что-то забаглось. В общем... Такой получился ролик, я искренне надеюсь, что вам понравилось Следующие 5 подписчиков будут из числа тех, кто, как я говорил, нафте купил А 4 из числа рандомных подписчиков Я выбрал Данила Блин, надеюсь, вы лайк за это поставили многих из нас, и меня, и тебя, может быть Меня точно скамили, тебя не знаю, но многих скамили И я захотел сделать подписчику приятное вот такой небольшой подарок Он, я думаю, блин, обрадовался Ссылка на ВК, если вы подумаете, что фейк или что-то будет в описании может Данил написать всегда Данил больше на скамы не поведется Поэтому с камеров сразу отметаем. Всем огромное спасибо. Блин, я хочу прокачать всех своих подписчиков, кто смотрит ролики. Единственное, реально надеюсь, на ваши лайки, на вашу поддержку в виде подписки, если ты еще не подписан. И любого абсолютно комментария он ролики в топ продвигает. Это был я, Человек-Человек Стас. Спасибо, что остаешься со мной. Увидимся. Пока!